Что тут свисток. Один свисток, одно пиво. Доливают пиво сразу тебе. Кашуточная кружка. На не Облеся называется. Смотрите, на дне, на просвет, что тут? Красоте. Руки. Это ручная работа. Она играет музыку. Ну, это классно, такая... это Чехия, да, это э, чешское знаменитое стекло, выдувается вручную, выдувается каждый бокал индивидуально. Привет, друзья! Я вновь в магазине в антикмании Сегодня рассказ будет про интересные редкие кружки, пивные кружки. Наверняка много кто из вас э, любит это дело. Всем привет! Да, приступим. Задавай вопросы. Я буду отвечать на вопросы. Да, мы тут немножко расставили эти все кружки. Они очень-очень все разные, индивидуальные. И хотел спросить: ну, с чего можем начать? Вот это самое такая маленькая первая. Что это за кружка? Какая у нее история? История. Кружка привезена из Германии. Это ручная работа. Ну, по всей видимости, южные какие-то сорта, поскольку такое легковесное это дерево она для пользования она функциональная эта кружка для небольшого объема вот кто любит удовольствие получать маленькими Стой? глотками она стоит 250 гривен ага, отлично так. это такая винтажная вещь не сегодняшняя вот это вот что за кружка такая прям которая вот это да, да, да. это цинк это тоже тут с таким художественным рисунком Внутри тоже цинк так она вся там, выполнена. Это из пищевая. Не-не-не-не-не. Тут бывает. нет серебрения. Uh -huh. Это пищевое все. Тут что написано? Кто это у нас? Такой. Они ряд компаний выпускали. Вот. Uh -huh. Это стоит 800 гривен. Ага, что тут она стоит 800 гривен поскольку тут есть вот небольшой нюанс на ней вот и вот ага, тут вот, что пускай. такое Понял. да пост поэтому у нас такая вот недорогая 800 гривен ага. кому не важен этот нюанс Ага. вот это что за кружка такая прямо с рисунком это да? французский романтизм такой рисунок называется <laughs> да mm -hmm. это тоже такая шуточная кружка на песня не облеся называется кто быстрее выпьет пиво, тот меньше обольется. Вот э, такие шутники. Немцы шутят действительно, устраивают такие шутки. Там подопьют пиво. Полдня сидят, потом начинают развлекаться. Кто быстрее выпьет, чтобы через вот эти отверстия меньше попало. Mm, а сколько такая стоит? Эта кружка у нас стоит тысячу гривен. еще она с секретом, ой, ой, ой. Она покажу. С секретом? да, покажи. Смотрите на дне на просвет. Что же? Красоте. Русалка. Да. Красоте. Награда. Так, ага, супер. Так, переходим вот к этой кружке. Ряд, что? -то. Тут свисток. Свисток, давайте попробуем посвистеть. Ага, и как она работает? Как работает. То есть Один свисток, одно пиво. Доливают пиво сразу тебе. Сразу прибежали, пиво долили, вот команда поступила, вот тоже это из шуточных. Что написано? Один свисток, одно, одно пиво. пиво. А, вот, У -у -у. Один раз свистнул и получил себе пиво, пожалуйста. Сколько это стоит 400 гривен. А какого года вообще? Четливая. Боже, китайцы, упаси. Нет? нет, это не китайская. У меня китайского вы тут ничего не увидите, если какой-то раритет столетний. Но это не китайская. Это Германия. Есть парочка вот Чехии. Ага, 60-х. Ага, 60 все Германия, годов. Да. А там Чехия. да, вот Сейчас это две штуки Чехии. Это тоже. Это для коллекционеров, она функциональная, в принципе, это кружка, бочонок, да, вот mm -hmm. внутри, она функциональная, пожалуйста, кто предпочитает. Можно монетки туда складывать. И в том числе, почему бы и нет? Классно. Я на самом деле такие шкатулки. Это ручная работа, не в массовом производстве, так что тоже такие немцы любят денег? ручную работу 250 гривен она а -а -а. стоит Окей. Вот здесь у нас это тоже шутливая вот вы видите рыбак подсек сам себя шутливая здесь вот такая крышка смешнючая и муха сидит на этой <зыв> крышке и для ручка рыбаков. для рыбаков да и ручка в виде поплавка что написано в германии написано прикольная А вот эту показали нет эту мы не показывали это из таких более обычных кружек хотя она там и клейменная вот такая просто пивная красивая правильно хорошая кружка а зачем крышка делается но чтобы пена не так быстро оседала Понял. Так, давайте дальше. какой хочется какое хочется, Какую хочется? Ну вот тоже деревянная, тоже это handmade такой немецкий, она стеклянная внутри. Mm -hmm. Деревянная. Прям такая... как какой-то кастет. Ну да, так. такая удобная очень тоже удобно ручка. Очень держать в руках. Mm -hmm. Mm -hmm. Сколько такая стоит? Это тоже 250 очень, мне кажется, да. доступный формат. Это, наверное, подороже, да? такая? Это подороже, это такая штука, э, начинаешь выпивать, и она тебя веселит. Она играет музыку, ага. выпил. Это ВМФ, кстати. Какая красивая, яркая, Красивая, яркая. тоже смешливая. Карета мчится. Это вот открыли крышку, получаете удовольствие. Ага. Вот. Открываете да. туда. А, и заводится вот, тут, вот, вот эта штука, Заводится да? вот этой штукой, да, горным. Этим ну, наверное, почтовым. Ну, Сколько к, это да. стоит? А, Самая дорогая из тех, э... что здесь. Это стоит полторы тысячи из-за сложности вот этого вот механизма, да? Механизма плюс еще фирма ВМФ, ну да. Поэтому. ВМФ это что за фирма? Это немецкая фирма, очень а. знаменитая. Угу. Класс. Сегодня мы по немецким кружкам. Ну сегодня да. Так, дальше можем к Чехии перейти, да? К Чехии, вот это моя, например, покажу парочку этих бокалов для него и для нее я так называю вот для дамы а поменьше это пиво написано ага. фирма пиво это 500 гривен комплект стоит а, вот кому моложе. нужно паре какой-то подарите комплект любящий выпивать пиво да почему нет эта форма очень такая интересная и интересно выпивать из нее а вот эти тоже прям форма это классно, это Чехия, да, это э, чешское знаменитое стекло, выдувается вручную, выдувается каждый бокал индивидуально, <свят> не такое простое это производство сложности, ну где-то 50-60-е годы прошлого столетия, вот она парой э, продается тоже у нас, даже видно тут ну, цвет отличается. <свят> Постарались сочетать два цвета. Тут больше зелени получилось, тут меньше, больше прозрачности на дне. Очень тяжелая. Интересно, Очень, дизайн штучка. Офигенный. Сколько стоит пара такая? Пара стоит 500 гривен. Ага, слушайте, прям вообще очень крутые там уже бокальчики попроще да ну вот это уже показали ну Но да это просто, а это просто, ну, просто... литровый, литровый да это кто любит большими объемами холберхаус кто посещал да и вообще пивнухи эти немецкие знаменитые вот видели сколько барышня на этот тактобрфэст может в одной руке унести кружек это фантастика просто просто фантастика как они худенькие девочки умудряются ну про да. все рассказали, вот тут бокальчик не помню. Ну это тоже с рекламой. Пиво обычный бокальчик. Это поллитровый маленький совсем для тех, кто просто любит Для детей. Нет, для детей не нужно. Для детей нет. Ну, для тех, кто не в таких количествах любит пиво, просто по получить удовольствие, посмаковать любит. Для тех, кто любит пиво, можно подобрать себе на любой вкус и с юмором, и такие более. Более классические варианты и что-то реально такое прям интересное. Но. Друзья, вот такой выпуск у нас экспериментальный а, с про пивные кружки. Напишите, как вам, какая кружка вам понравилась. А, и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.